корректирует в плане того что я говорю я хочу чтобы да, ну, я правду говорил Сейчас в Питере. А... все делать. Сань, как тебе погодка? Яра расскажешь нам, что такое бейс И покажет какие-то свои силы Какие-то свои упражнения Расскажет, что он выздоровляет И всё в таком виде А у нас вот мы на площадке, да Дом не понял В целом, я поделюсь просто своим каким-то опытом чуть погромче Прям супер э, навешивать я руков, на то что такое бэйс, что такое там какие-то другие стили и прочие моменты, я просто расскажу ну, то, чем я, то, как я тренируюсь, чем я занимаюсь. По сути, воркаут это, ну, состоит из каких-то основных базовых упражнений, которые ты просто на каждый день оттачиваешь, отрабатываешь, тренируешь и все. И из этого ты просто добавляешь уже какие-то свои лекции. И это все в связке, силовые сеты, которые ну, как-то эффектно и зрелищно смотрятся. Вот, в принципе, на этом, на моем понимании, основывается стиль бейс, который там, ну, который я увидел в Нью-Йорке, там, от Бартендзов, от ä, Юного Зефа, от Beast Mode, там, ну, ну, куча коллабораций, там, 14. в интернете взяли все, вот, мне это понравилось, мне это заходило, я этим занимаюсь, вот. <свес> <свес> да, я не превозношу себя во всяких, чем ну, там, как, вот этих статусных всяких делах, то есть, там, чемпион, и чемпион. Я респект есть, тебе это. это я так это, как бы, является показателем. Но главное – это общение, и нужно, как бы, ну, открыто относиться ко всем людям, и, ну… Не точить зубы друг на друга, то есть мы занимаемся общим делом, то, что, то, что мы хотим донести все, до, до всех скажем. людей. И, то есть, я просто показываю то, что я показываю, я делаю то, что я умею. Есть, это самое вот этому человеку респект, потому что он думает так же, как и я. Вот я движения, где все вот так вот с друг с другом делают одно дело, крутое дело, долбит базу, крутые фишечки, показывают свой стиль, но это не значит, что кто-то выше другого, если кто-то кого-то победит. Вот и все. Каждый учит каждого. Ой. Вот, да, да. Так вот. Ну и в целом, то есть моя симпатия складывается к, к базе, потому что, ну блин, ты должен кучу времени над собой работать, чтобы ну, понять, насколько у тебя есть максимум и есть ли у тебя вообще максимум. Ну и поэтому, то есть мои предпочтения складываются от 3-4 базовых упражнений. Подтягивания, от пола, отжимание на брусьях, Ну и вариантов. Да, Давай есть, я, пока что. Ну, могу кучу делать, и мне нравятся все их варианты. Вот, мне я я тоже покажу. хотел бы делать кучу раз 20-25 чистых. Это было круто. Погромче тебя вряд ли, наверное, слышишь. Выход силы я максимально, ну, то есть я стараюсь делать чисто, и мой критерий показатель это вообще не шалохаться, не дергаться, не, не, никак. То есть вот, чистость, чисто, То, чисто, что и, надо, чисто. Ну, давай, покажешь его и потом ну, расскажешь. для меня является Зеф, являлся, я всегда будет являться, потому что, ну, его стиль ну, это, ну, вот... Для меня пример это Гани. Вот ну, у него ну, выходят. Ну, у него немножко ноги там вот так ходят. Но, но они все равно ну, крутые. Ну, вот, есть, это вот ну, действительно силовые штуки. Которые нужно уметь Уметь Давай, покажешь Как эта штука выглядит? Что он показывает? Выходы Простые? Да Хочешь, можешь вариации показать какие Можно я тоже -то показать? Не надо а? Я и чисто Я, правда, в штанах и в джинсах и штанах Чётко. Это не талон, но я работаю каждый день, когда есть время. Как и все мы. Да. Антон, ты вот. хочешь попробовать? Да, сделаю. <свеч aerosol> все? Молодец. Можно попробовать? Давай. На камеру. Попробуем. Попробуем на одной может, проще будет, Вот два они В, вообще вылетают. Что? Это взрывные. Ру... На нее, и поворачиваешься и ставишь костяшку. Поднимаешь, и поднимаешь. Давай, Добрый... давай продолжим. <таспорта> Ну и у нас последнее что меня интересует, это взрывные выходы. Мне очень нравится, они очень динамично смотрятся. Очень я я а? это тоже переход. один из показателей твоих твоего смысла. Нижним моем узким То есть мы сейчас посмотрим всякие разные вариации. Я попробую сделать узкий, я попробую сделать обратным хватом и взрывной. Давай. обратно Я на взлетаю. Я на свежей взлетаю. Я на свежей взлетаю тебе. Будешь пробовать? Узкий? Да, узкий. Ну, давай да не, еще вряд ли. попробуем. Еще лучше вплотную руки поставь. легче по моему и напротив за счет того что ты можешь упереться на одну руку вот такой прочь у тоже идет да потом перекладывай вот так ща поделаем не такой не трудно это да он за счет того что вот ты опираешься да на эту руку которую закидываешь там грязь грязь грязь это фильм держи камерку ты хочешь Что? Кто да, пробует бы? Попробуй. О, чуть-чуть прям вообще. Он легкий. Он грязный легкий. Ну, вот такой вот. Узким разнохватом. Фига себе, я не пробовала. Попробуй. Попробуй. Не, он легче, чем узкочем обычно. Потому что, с узкочем обычно, он прям высоко-высоко. А здесь ты можешь прыгнуть. Да, узким разнохватом. Мышцы, нужно себя максимально ну, нужно делать высокие подтягивания взрывные подтягивания как хотите называйте ну то есть вот, подтягивания выше подбородка это до груди примерно соответственно максимальное количество раз с каждым разом стремиться к большему своему показателю ну, какие-то основные критерии 15-20 повторений чтобы мышца привыкла чтобы она делать супер чистой тяги. Я все именно вот в плане чистоты. Ну просто можно немножко суставы ну это. Но поначалу. Можно, можно, можно все максимально с для себя. То есть ну, суть в том, что ты сам себя контролируешь. То есть у тебя нет ни тренажеров, ни тренировки, ты можешь это какие-то мнения. Ну, какие-то советы присутствуют, но все через себя и для себя уже делать то, оставлять нужно. Cut. Ha ha ha ha. в России. Очень. Ну, мы находимся и сейчас в Питере, для, ну, для, для информации. Вот. И, в понимании, бейс сложилось именно здесь, да. То есть, да, есть да, ребята, да, которые да, меня учили, посвящали какие-то да. толкости и объясняли, что такое, в их понимании, в интерпретации американская, наверное, что такое бейс. То есть, это вот, просто какие-то штучки и трюки Russian Gips, да, то есть это опускание на подвече и добавление уже корпуса, то есть а, упрасывание вперед ног на с, с Russian гипсом то есть это уже вот, о чем я боюсь, то есть такая -то фишка, которая будет в Ну вот, они на дельта еще, да, хорошо идут? Ну, ну, Ты чувствуешь? Старка. Супер глубляться в фильм. падать это тоже как бы одна из таких штук но я, я не буду это самый минимум вообще который только возможно там можно чуть, чуть и не танцевать на полу но ну, мне такое супер динамика она зрелищно круто но мне не нравится нет мне нравится но ну не прям чтобы так чтобы мне прям хотелось супер мне купиться а так круто прикольно но вот можно сто раз за раз отжаться, Вот, да, я больше удовлетворил. <смех> вот, ну и в целом, ну еще остались приседания, которые вы выполняете собственным весом, то есть, там, на какой-то нестабильное там, пистолетике или опоре, там, либо просто количество приседаний, ну, прям, если супер ноги, то это тоже то, с весом работать. Но ноги нужно тоже делать. Вот, а на этом, в принципе, мы, наверное, закончим. Смотрите канал, ставьте лайки. Если не понравилось, комментируйте, подписывайтесь, здравая критика, приветствуйте. Все, mm -hmm. <свес>